и снова всех приветствую на своем канале мастер про и сегодня у нас будет такой еще видос такой краткий так сказать ролик про то что я думаю каждый нас сталкивался что такая проблема например когда вы там тормозите, у вас там залипают задние колодки я думаю каждый сталкивался с той проблемой когда у вас просто-напросто вы едете вы сняли состояние тормоза, но шум продолжает идти. Это какого-то там левого-правого колеса, и вы не понимаете, в чем причина, блин. У меня была такая же проблема. Я залез под левое колесо, и я брал наперво, это в предыдущем ролике, то, что я выкладывал, ссылка будет в описании. Это была проблема, что у меня неправильно изначально были установлены колодки на тормозные барабаны. Ну, то есть не в правильной сторону, слева направлено, неправильно установили. Получается, у меня получился неровный износ. Поначалу я грешил, что шум вот этот там такой, такой Как будто что-то задевает. Ну слышно, что задевает, в принципе, это колодки. И я думал, что причина была в этом. Естественно, я подлазил еще маленько. И покатавшись еще чуть-чуть, столкнулся с такой еще второй бедой. То есть. Э шум пропадал ровно тогда когда я брал стояночный тормоз и на ходу прям несколько раз его можно сказать дергал прям оттягивал хорошенько и у меня грубо говоря возвращалось назад и шум пропадал так в чем это проблема проблема у меня образовалась в тросе стояночного тормоза для тех кто не знал что его тоже нужно периодически промывать ревизировать сейчас все покажу поехали ну посмотрим, грубо говоря Вот этот забро я, конечно, повешал Чтобы не забрызгать здесь все Так, назад его накину Для тех, кто не знал, ручной стояночный тормоз Прикручен буквально на задние колеса На левую и правую сторону. Естественно, сейчас я буду ревизировать обе стороны Сразу перестрахуюсь перед зимой Чтобы проблем не было Так как уже конец августа на дворе и я решил, думаю, это все добро посмотреть. Так что, внимательно смотрим. Так, сейчас, наверное, что-то сниму. Так вот, для тех, кто не понимал, с годами, грубо говоря, вот на вот этом самом тросике, который здесь идет, собирается, так сказать, отложение. Это мусора самого, от самих, например, тормозных вот этих вот, а Здесь что шлаки набиваются, так как он находится на самом низу, фиксируется он в самом низу, получается, что все потроха, грубо говоря, осыпаются буквально на сам этот э, бауден стальной. И, грубо говоря, забивается здесь все мусором. И бывает такое, что грязь попадает буквально в самое никуда не надо. И в этом месте начинает буквально тросик тормозить. То есть вы сталкиваетесь с такой конкретной проблемой что тросик уже умирает, то есть видим, да, он начинает просто-напросто западать, то есть вот он, пластиковая, стя... пластиковая накладка, которая здесь идет, она уже такого как бы не дает эффекта, да, и получается то, что уже потихоньку начинает просто-напросто это добро подыхать. И мусор здесь забивается, помимо еще этого. По сути, она пластиковая и должна идти, по самое не хочу, то есть вся целиком. И тут еще... вот об эту вот а железячку, может быть, еще тоже задевает, но по факту, говорю, в основном забивается здесь очень сильно мусором. Она засирается, и выходит так, что у вас, как вы нажали, зажали, ну, зажали тормоз, да, она у вас обратно, не сразу, а отрабатывает, потому что она здесь просто-напросто начинает зависать, то есть ей тяжело. Что конкретно я, конечно, сделал, я буквально вот так вот запихал сюда шприц, взял что-то по типу ВДшки, это многоцелевая проникающая именно смазка, потому что простая силиконовая не покатит, она не проникнет внутрь. И все это добро просто-напросто по шприцом, грубо говоря, сюда надавил и туда маленько вдавливал. И все, она маленько говнище все выдула, и также дополнительно промыл вот этот самый бауден, грубо говоря, напросто смазал. Теперь вот этот сейчас тросик должен ходить, в принципе, самостоятельно, и проблем с ним быть не должно. Но на всякий случай, как я уже показал, вот эту вот штучку надо маленько подпалить и сделать ее более-менее гладкой, для того, чтобы она нигде не западала, ничего не заедала. По сути, этот пластиковый хомут должен доходить практически вот до сих пор, то есть он далеко должен уходить. Но, видать, он уже от старости маленько подсдох. Тут два варианта. Либо сейчас более-менее что-то сделать, или просто-напросто потом заменить его на другой. То есть именно за счет вот этого пластикового хомута у вас идет нормальный ровный ход. И получается, каждый раз, когда забивается, мусор туда затирается. И полностью весь трос уже приходит в негодность. Но сейчас, конечно, мне остается только эту пластиковую стяжку маленько там просто подпалить с чем-нибудь, там зажигалка или еще что-нибудь, загладить, грубо говоря. Или просто-напросто срезать лишнее и все, и так оставить, чтобы уже не заморачиваться. Потому что, в принципе, сделать тут больше ни хрена не, не получится, ничего вы не исправите. То есть сейчас уже вот как она есть, так есть. Смазочкой смазали, побрызгали. Вот, то есть, что можно сделать, сделали. Вот она вот. Еще здесь хомут он собирается. Вот складочка уже пошла. Из-за этой складки тут то тоже дофига чего важно. То есть, по сути я говорю, чтобы вы понимали, очень важно вот это самое добро, чтобы ничего нигде не задевало, потому что она не отпускает эту штуку, не дает ей нормально гулять. И все, вот это пластиковый бауден. Частично. Мне кажется, да, один хрен придется его срезать, потому что он уже ничего не сделает вот так и все ставите назад прикручиваете обратно на два болта и все и проблема в принципе у вас ну как минимум на год на точно уйдет но тут уже смотря сколько шлака вам еще попадет вот сюда потому что ну сами знаете машина старая машине уже больше 30 лет и как бы тут уже она имеет право грубо говоря устать ну что вот так вот у нас выглядит правая сторона все более плачевно чем на левой То есть шум вполне возможно и шел именно от этой стороны так как здесь уже все развалилось и по-хорошему это добро нужно уже менять ну пока грубо говоря зима есть до зимы может еще и заменю этот тормозной трос так как он что-то развалился совсем что-то прям полопался из-за чего непонятно. По сути, ничего на нем нету. Просто фиксируется вот здесь, на двух болтиках. Вот в этом месте. Вот. вот такая вот беда. Что конкретно я сейчас делаю, то я просто, грубо говоря, сейчас изолента намотаю во много слоев, для того, чтобы хотя бы сюда грязь не попадала. А предварительно все это дерьмище попробую вымыть. Сколько, насколько это возможно. Смазка есть. Сейчас все это вычистим сколько получится вот такая вот правая сторона, более плачевно казалось, чем левая конечно сразу скажу, что ни хрена не целесообразно покупать новый тормозной трос, потому что это, блин, реально, это денег больших стоит эти на оригинальные запчасти стоят космических бабок, поэтому говорю, тут остается просто-напросто ревизировать. И больше ни хрена вы ничего не придумаете. Единственное, что я не советую, не вздумайте никогда туда пихать никакую там смазку, типа литола, сувать, потому что если он там закоксуется, вдруг он, он реально пытает, может высохнуть, и из-за этого больше мусор в себе собирать, и тогда у вас еще больше там заштопится. Просто промываете, продуваете, и, и все, и вся проблема у вас уходит. Надеюсь, кому-то я видео сделал это Надеюсь, для кого это видео было полезно. А кому полезно было, обязательно подпишись на канал и поставь лайк этому видео. И оставляйте комментарий. Была ли у вас такая проблема или нет? То есть просто-напросто у вас машина на ходу, блин, тормозит. Это, грубо говоря, приводит обычно к тому, что каждый раз у вас колодки разомкнутый, грубо говоря, тормозный трос до конца колодки не отпускает И получается так, что они у вас тупо, она просто стирается в этом месте Там, где не надо Потому что стояночный тормоз, он на ходу не должен работать, чтобы вы понимали Ну все Спасибо тем, кто подписывается на мой канал Кто-то оставляет лайки Спасибо за просмотр всем этим лицам Всем спасибо и пока Oh. Mm -hmm.